Четвертый российский фестиваль гитарной музыки снова на сцене. 10 июля 2021 года. Московская область, Коломенский городской округ. В программе, композиции в стиле рок, блюз, джаз, фан, фьюжн, классическая музыка и поп-музыка, мастер-классы и автограф-сессии. Четвертый российский фестиваль гитарной музыки вновь соберет на сцене легендарных музыкантов. Участники Open Air – гитаристы-исполнители из России, Франции, США, Италии и других стран. Четвертый российский фестиваль гитарной музыки. 10 июля. Московская область. Коломенский городской округ. Вход «Свободный». Генеральный партнер «Коломенская ягода» при поддержке «Рок.ФМ» и радио «Родных дорог». На фестивале будут соблюдены обязательные меры санитарной и эпидемиологической безопасности.